Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем спасать мою цветунью, которая без корней. Я вам в прошлом видео показывала ее, а в этом видео мы будем ее спасать. Подробно покажу, как я из этих вялых сморщенных листочков выращиваю нормальные растения. И корешочки, все должно прийти в себя. Для начала освобожу ее от палочки открепления цветонос обрезать не буду посмотрите какая ужасная корневая система вот этот один корешочек жизнеспособный из этого корешочка я думаю что то получится цветоносы тоже попытаюсь сохранить вот я освободила свою красоту от крепления, и как ее по-другому назвать? Конечно же, я называла цветунья без корней. Конечно же, цветунья. Посмотрите, какое прекрасное растение. Сколько она цветов распустила, не имея на это корневой системы. Сейчас вам все покажу, подробно расскажу. Вы все поймете и все сделаете так, как я. И у вас все получится. Вода у меня отстойная. Это у меня полтора литровая.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 Мне нужно это все размешать. И погружу свою цветунью в этот фитоспорин вместе с листочками. Вот так полностью. Сначала одной стороной, затем поверну ее на другую сторону. Чтобы она напиталась этой жидкости. Смотрите, как я ее погрузила полностью. Все-все-все, желательно все листочки погрузить в жидкость на минут 20. Так как я орхидейку погружала полностью, всю листву я ее подвесила вверх ногами, на кухонную стоечку для, где для посуды, на такой крючок что без пазух листиков вся водичка стекла видите, я перевернула и она действительно вот стекает пускай немножко подсохнет она длинная, цветонос вот я не обрезала так как говорила, что оставлю цветы тургор не потеряли они очень плотные, хорошие надеюсь, что через время листики тоже примут свою Плотную форму будем наблюдать за этой орхидеечкой я буду вас держать в курсе все рассказывать новости про нее затем когда обсохнет моя орхидейка из пазух листиков выйдет вся водичка я поставлю ее на такую систему вот взяла горшочек здесь с выемкой по краю горшочка. Обложила керамзитом. Сейчас налью воды. Вот так. Чтобы керамзит был влажный. А на вот эту выемку я поставлю свою орхидейку попкой, чтобы она не затрагивалась воды. То есть влажность воздуха вокруг будет хорошая. И таким образом моя орхидейка будет наращивать корни. А через время Раз в неделю где-то я буду погружать ее в препарат HB-101. И посмотрим, что с ней произойдет. Буду держать вас всех в курсе. Моя орхидея еще совсем не подсохла. Но я вам покажу, как я ее выставлю в горшочек. Чтобы вы видели. А так я ее обратно повешу на этот крючочек. Вот на такой крючок я ее повесила за цветонос. И сейчас покажу, где она будет... Жить. Вот так я ее размещу в этот горшок, таким образом. Цветонос, конечно, упроб стеночку, так как он очень длинный. Но вот так вот она будет у меня находиться, наращивать свою корневую систему. Через какое время нарастет корневая система, я вам буду показывать, рассказывать. Все будем в курсе. Я напишу, что сегодня 25 мая чтобы мы знали, когда с ней произойдут какие изменения. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания.